Всем привет, с вами я, Адилет, и сегодня мы будем снимать эксперимент уже четвертый часть, Четвертый часть, И мы сейчас. Мы сейчас должны. Это же бутылка, кто быстрее бутылку поставит на правильное место. Короче, вот так. Сейчас вы все увидите.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 Ты то Ты то давай, давай, Ты? Я дома. я никогда таким не занимался, никогда не бросал, сейчас я прошу. Я, я даже не умею красить. Вон там сидят люди, они, они, наверное, и вот он начал первый. Давай. Просто бросаешь примерно, силу рассчитать нужно, амплитуду. Много что ли? Давай я уйти, уйти. Первая попытка Вторая Третья Четвертая И вот мы с этим человеком, с другом моим, уже, короче, вы сами знаете, кто победил, а кто проиграл, у него с двух попытки встала. сами знаете, а у меня с двенадцатой попытки, короче, я тут, ни при чем. я тут должен учиться, я это первый раз делаю, так что, так что так что хорошо? хорошо или? для первой попытки хорошо? для первого раза давай и с вами прощаемся всем удачи и всем пока